Нужно ли создавать группу или сообщество в ВКонтакте, в Одноклассниках или Facebook, если у меня уже есть личный аккаунт в этих социальных сетях? Такой вопрос часто задают не психологи, коучи, консультанты, когда приходят на аудиты. На связи Ольга Ашпина, интернет-продюсер и интернет-маркетолог. И для тех, кто досмотрит сегодняшнее видео до конца, я дам несколько дельных советов по использованию сообществ в социальных сетях. Итак, давайте мы с вами определимся, чем принципиально отличаются личные аккаунты, то есть странички в социальных сетях, от сообществ или групп, кто как их называет. Если мы будем говорить об Инстаграм, то в принципе в Инстаграме личный аккаунт и бизнес аккаунт это один и тот же адрес, это одна и та же страничка, но в бизнес аккаунте Инстаграм намного больше опций, которых нет в личном кабинете. Но адрес остается прежним. То есть владелец своего аккаунта в Инстаграме может абсолютно спокойно свое позиционирование транслировать Просто на один адрес размещать на одном пространстве. Зачем же тогда в Фейсбуке, в Одноклассниках и во Вконтакте необходимо создавать сообщество или группу? Есть несколько категорий сообществ, поэтому будем говорить вот так. Смотрите, это зависит индивидуально от каждого эксперта и от тех целей, которые вы ставите вообще на развитие социальных сетей. Для чего вы сейчас инвестируете свое время, кто-то уже инвестирует деньги в раскрутку социальных сетей. Самое главное, что вы туда направляете свою энергию. И первый к вам резонный вопрос, чего вы хотите от социальных сетей. Итак, если вы хотите, заявите себе чтобы о вас узнали люди, чтобы вы могли транслировать и размещать свой контент. Для этого действительно достаточно личной странички. На личной страничке вы можете писать посты, вы можете снимать эфиры на личную страничку, вы можете проводить различные конкурсы, опросы, оставлять ссылки на те ресурсы, которые вам необходимы. Но принципиально важная вещь, то, что с личной страницы вы не сможете а, создать какое-то рекламное объявление и отправить на него его в таргетированную рекламу. То есть такими возможностями рекламного кабинета и инструментами для а, именно настройки рекламы обладают только группы. С личной странички вы не сможете запустить какую-то рекламную кампанию. И поэтому первый и важный совет, даже если вы сейчас пока не просматриваете вот в какой-то прям ближайшей перспективе, что вы будете направлять в рекламу, Какие-то суммы Может быть существенные, может быть несущественные В любом случае я вам рекомендую Заведите именно группу Чтобы она уже устоялась Чтобы эта группа была И просто дублируйте тот контент Который вы размещаете для своих подписчиков Которые находятся на личной страничке Размещайте его, дублируйте в свою группу Для того, чтобы группа потихоньку Наполнялась тем самым полезным контентом Который в случае необходимости Ну когда вы будете уже привлекать клиентов, вы будете привлекать их конкретно в группу. То есть человек будет заходить и видеть, что эта группа, она создана не вчера. То есть она достаточно такая уже живая, рабочая. И для того, чтобы вы туда много времени все-таки не направляли, не нужно раздваивать контент для группы и контент для личных страничек. Ну тем более, если у вас несколько социальных сетей, соответственно, Контент должен быть но все равно один. Берегите свое время. Лучше сделать несколько постов в неделю достаточно качественных, чем ну, и разместить их во все социальные сети, чем делать это в разные, разные группы и сообщества. Итак, следующее, на что я попрошу вас обратить внимание личная страница и группа консультанта помогающих профессий, она в любом случае должна содержать ваше имя. То есть даже даже вот случае если вы называете группу а, не по своему имени ну например а, группа там ольга ашпина интернет-продюсер там да или там еще что-то такое а, в любом случае в описании вашей группы обязательно должно значиться ваше имя и фамилия почему потому что Продажа услуги, она всегда связана с личностью, она всегда связана с позиционированием ну, личного бренда. Сейчас очень многие говорят о бренде. Поэтому даже если группа может быть названа без вашего имени и фамилии, в описании группы обязательно добавляйте информацию о себе лично. И делайте перепосты. С личной странички в группу, с группы на личную страничку. Многие из вас говорят, в группу все равно никто не заходит. Зачем создавать эту группу? Ну, конечно, не заходит, если мы не приглашаем. Конечно, не заходит, если мы с этой группой не отправляем посты в таргетированную рекламу. Никто никогда о вашей группе просто так не узнает. Никто никогда не будет ее искать специально. Но вот если вы работаете активно в этом направлении, то ваша группа, она будет наполняться. Что это дает? Смотрите, когда в вашу группу заходят потенциальные ваши клиенты, целевая аудитория, вы внутри группы можете уже большим инструментарием владеть для того, чтобы взаимодействовать с этими клиентами. В том числе настраивать рассылки через группу, мотивировать своих подписчиков, чтобы они именно подписывались на напоминание группы. Это позволяет более частые контакты осуществлять целевой аудитории, соответственно, позволяет о себе напоминать. <coughs> в общем, основное отличие это то, что в группе намного больше инструмен инструментов для взаимодействия и проведения уже таких качественных рекламных кампаний. Поэтому я вам очень рекомендую, чтобы группа у вас была. А о детальном наполнении группы что там должно быть, обязательно какие элементы важные должны там содержаться и как они должны отражаться. Я обязательно запишу один из следующих роликов, так что следите за анонсами. И для тех, кто досмотрел сегодняшнее видео до конца, я еще расскажу, как я в свое время создавала для себя группу. Она была абсолютно закрытая, никто в ней никогда не принимал участие. Это была тестовая группа для меня. В этой группе я училась проводить и настраивать прямые трансляции. И такой вот вам лайфхакт. Возьмите, создайте группу, можете там назвать ее как хотите абсолютно, сделайте ее закрытой. И для тех, кто еще пока не знает, как технически настраивать трансляции, боится нажать не на ту кнопочку, или там боится как-то не выключить, или что-то там испортить, вы можете просто в этой группе тренироваться, проводить свои первые трансляции, уже потом работать с этим видео, куда-то направлять ссылки, то есть вот такие технические моменты. Надеюсь, что вам такой, такой мой выход из ситуации в <смех> в свое время мне просто был необходим я надеюсь, что он вам пригодится ну а для тех, кому важно получить адекватную обратную связь по общеведению ваших страничек в социальных сетях и личных аккаунтов или групп сообществ. Записывайтесь ко мне на консультацию, на которой я дам вам экспресс-диагностику и расскажу, что конкретно сейчас транслируют ваши социальные сети и как сделать так, чтобы... Они стали понятными и притягательными для ваших клиентов. С вами была Ольга Ашпина. Записаться ко мне на консультацию вы всегда можете под этим видео или найти меня в социальных сетях и написать в личку. Обнимаю и до новых встреч. Пока-пока.